привет ребята на моем канале стартует новый формат с моим гостем мы будем отвечать на вопросы которых мы предварительно не знали мы будем тащить карточки смотреть какой вопрос и отвечать оба цель данного формата исследовать как на самом деле устроен мир поэтому без всякой цензуры предварительной мы будем приглашать гостей которые вы можете ненавидеть или любить обожать или подозревать в чем-то, да. Это будут совершенно разные гости, задача этого формата исследовать, как на самом деле устроен мир. Ну что, поехали. Алой Путина здесь, сука, Россия. Я знаю, чего я стою в этой жизни. 100 миллионов долларов. Никак. Ну что маржа у тебя, блядь. Игорь рыбаков мне подарил 74 рубля. А Артем Лебедев доебался до книги, так здесь. Люди не особо любят, когда их хуесосят, не похуй. Ты мудак. Тоже мне сюрприз. Слабые сигналы. В поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом. Если в тишине, ты слышишь слабые сигналы. Давай теперь определим, кто первый. Камень, ножницы, бумага, или, как, давай, или давай. как гость, может, первый, или Камень, ножницы, бумага, цу-е-фа. Камень, ножницы, бумага, цу, -э -фа. Давай. Камень -бумага, цу -э фа Так, это значит, я начинаю, да? Да, да. хорошо, берем прям первое. Может ли бизнесмен быть оппозиционером и при этом сохранить бизнес? Бизнесмен может быть оппозиционером. Безусловно. Только надо соблюдать разумную степень оппозиционности, потому что у нас бывают оппозиционеры, улетевшие на всю голову, mm -hmm. которым кажется, что если просто ты хуесосишь любую вообще власть, если власть равно зло, mm -hmm. и дайте ее мне. Вот есть у нас, это, как мы знаем, наши все оппозиционеры, они вот такую модель исповедуют. Mm -hmm. Эта модель дебильная, инфантильная. Нет смысла... Ну, Окей, okay, это ваша проблема, что вы настолько в жизни тупые, но так и, не, и тогда не переживайте, что результат тоже довольно предсказуемый. Потому что вообще люди не особо любят, когда их хуесосят и унижают. Это в принципе неприятно. Mm. А когда человек еще весь день Мы возьмем любого мэра кислодрищенского, да, которому никто спасибо в жизни не скажет, пока он мэр. Ему обидно, он, у него и так куча проблем, у него там день, денег нет, дороги развалились, люди жалуются. Еще приходит какой-то хер и начинает рассказывать, как он вообще не прав. И, и сразу хочет стать президентом. Поэтому... Я думаю, что если нормальный бизнесмен, mm -hmm. он конечно, ну все, кого мы знаем, все нормальные бизнесмены, они все равно лайтовенько mm -hmm. оппозиционные. Я не знаю, может какие-то есть упоротые, какие-то православные, но их мало, да, православных банкиров. В основном люди нормальные, либеральных взглядов. То есть, если ты, конечно, как Чичваркин и делаешь вид, что типа государство у тебя отжало твои пять тысяч салонов связи, хотя на самом деле ты их сам продал, потому что все проебал, ну тогда, конечно, вот ты такой оппозиционер, я в него ну, тогда у него действительно бизнеса нет. И он пытается продать свое неудачное бизнес-решение в качестве того, что он такой оппозиционный. А все остальные, мне кажется, плюс-минус понимают, как устроена жизнь, плюс все ребята из ближнего круга, про которых мы знаем, у них же, на самом деле, социальной ответственности гораздо больше, поэтому они все равно Понимают. Вы ну да. Все равно, если ты строишь свой небоскреб, ты все равно должен построить городу детский сад. То есть это такой разговор. Это неформально, и в Конституции не написано, но все понимают, что жизнь устроена так. Mm. Ну хорошо, тогда я добавлю, значит, слушай, мне кажется, что вообще новый no шанс быть оппозиционером в а, автократическом устройстве. То есть это всегда приводит ну, к такому ну, надрыву, большому, потом побольше, потом, в общем, все. Короче, вот. Ну, если продолжать. Или надо сменить значит, ориентацию и уйти в лайт, или уйти так, в какую-то... Ну... ну, смотри, никому же не запрещено иметь другое мнение. Да. Это в принципе... Другое мнение можно. Ну, Но вставать не. в оппозицию, демонстрировать, призывать... Не знаю, Нет, если оппозиция – это выйти и сказать головой -то пути. Путина», да. Да, тогда, конечно, ты дурак. Ну, ну, ну, ну, что, ну, ты, ну вот, что с да. тебя возьмешь? Значит, непонятно, как у тебя бизнес вообще да. держится, если ты не понимаешь. Твой ход. Да. Давай вот, да. вот так вот сделаем. Так. Высшее образование. Нужно ли оно сегодня, а если не нужно, то какие альтернативы? Я думаю, вообще высшее образование это такой атовизм. То, как оно есть сегодня в большинстве случаев, ну, прямо в, не только в России, во многих местах, это, на 80% это достаточно пустой такой порожняк. Вот. А на 20% то те, что успели обновиться, есть. Только вопрос, как найти эти 20% хер знает. Поэтому, как обычно, вопрос. Вот. Ну, соответственно, я не думаю, что такое нужно, вот как сейчас. То есть, нужна какая-то изменение, и, знаю, сам по мере возможности в этом участвую. Вот. Ну, а ты как думаешь? А у меня нет высшего образования. Поэтому... Я, я а думаю, я, я думал, читал, я, да? я думал, что меня отчислили, можно. да? Меня не отчислили. А, а вот как? как? Я навечно остался на втором курсе. А, о, как? Я года два или три заново оставался на втором курсе, а потом я просто перестал приходить в учебную часть. И буквально вот года три назад я вспомнил, что у меня лежит школьный диплом там в учебной части. Я отправил курьера, и они ему выдали без всяких бумаг, без ничего просто. Нужно ли оно? Или если не нужно, то есть? Есть области, в которых оно обязательно. Это медицина, архитектура и, наверное юриспруденция. Mm -hmm. Там важно, в том числе, даже не просто получить какой-то набор знаний, а важно погрузиться в среду. Mm -hmm. И в среду. Ты не можешь сам по себе просто стать врачом без высшего образования. но no ученцем. Такого не бывает. Гомеопатом, mm -hmm. может быть, можешь. Или mm -hmm. какими нибудь еще там пиздоболом а инстаграм, в Инстаграме. Нутрициологом. И даже можешь больше получать, чем обычные врачи, но это нищетово. То есть, ты должен реально отстрадать эти свои 6 лет, в остальных дизайнер... Ну, вот кому-то фирму там владеть, это, значит, дизайнерскую или там производством заниматься. Вот ну, хорошо ты. То есть тебе выходит что вообще... Не особо она... Больше. Того, я никогда не спрашиваю у тех, как вы на работу, какое у них образование. А. Потому что мне все равно. Вот я только смотрю на результат. Семья. Насколько важна для делового человека семья в качестве поддержки? <laughs> Почему для дела вообще семья вообще? Просто, в принципе, важна. А. Это очень важное устройство общества. И без семьи, конечно, фигово. Потому что нужна семья и нужны разные... Я слышал, что у тебя 5 жен, 11 детей... У ну, тебя 10, 10 детей. 10? Ну, пока из известных. Ну, может, быть. Быть. А. ну может, уже... Я не знаю, насколько тебя Ну, 5 жен? Да. А сколько семей? В смысле, одна семья. Одна семья. Ну, 5 жен. Ну, жизнь-то длинная, я давно начал. А, а как? У меня четверть детей совершеннолетние. А, понял. То есть Они уже такие взрослые, есть. отдельно живущие. Ну, я просто ребят. пытаюсь это. Я, да. и семья я тоже жизни. с одной женщиной не живу. Вот. Ну, то есть физически она одна, но а она каждый день разная, ну, я разный, и мы каждый раз. Разные, но как бы вот. У меня проще концепция. У меня ничего не двоится. Все хорошо. И да, семья это супер, вообще супер вещь в жизни. И дети дают радость каждый день, и знания в том числе. И это ни с чем не сравнимо. И, собственно, это единственное главное достижение в жизни, за которое на самом деле не будет. В деловом плане. А да, я не очень понимаю, что это значит, потому что, ну, в каком-то смысле. Это накладывает на меня ответственность в принятии моих решений. Я знаю, что каждый день я могу что-то спизнуть, и 300 mm. человек останутся без зарплаты. Их семьям нечего будет есть. Это большая ответственность. И в том числе моя семья тоже. Я должен их поддерживать, я должен их кормить. Это каждый день. Я об этом помню. Мне очень нравится статистика, что пилоты, у которых есть дети, они аккуратнее пилотируют. Потому что они... Когда ты еще без детей, ты лихачешь, Ты думаешь, что-нибудь заложу к виражик, там какая-то дурь короче, в башке, адреналин еще играет. Когда у тебя появляется ответственность, семья, это, конечно, важный Здесь, этап да, взросления. Да. Мне очень понравился вопрос, я вот тоже тогда продолжу, что ты, видишь, так, я-то так подумал, ага, это вопрос такой про мою семью, а ты такой, оба, в деловом плане, ты говорю, 300 семей, ну, видимо, сотрудников, да, ты mm -hmm. взял, круто, но я тоже про семьи думаю всегда вот так, как, ну, что это вообще такое, что... Семья не то, что моя, а вот наши семьи разные. Мне сложно думать по-другому. Я знаю, что каждый человек, который приходит на работу, он mm -hmm. пришел из своей семьи, mm -hmm. ему кто-то с утра бутербургик намазал, mm -hmm. и он пошел работать, или для нам, того, чтобы не, поддерживать или свою или семью. Намазал. Или не намазал. И Но он потом, в основном блядь, сидит там. В основном люди, они откуда-то mm -hmm. пришли. И я чувствую эту ответственность всегда. Так, моя карточка, да? Да. Так. Почему россияне не хотят прививаться от ковид? Ну, да, мне понравился кейс одного удмурского или, я не помню, какого-то лекаря. В его деревне было 3% значит, привившихся, и он повесил на лазарете значит, вывеску, что Место прививаем нет. только евреев. Да. Через неделю, короче, все, ну, местные бабульки, короче, взяли, значит, штурмом этого, значит, лазарет, его тоже, значит, устроили очередь живую, да, ну, принудили, и он вынужден был всех привить по очереди, да, и, в результате, там, 97% все. Поэтому, я думаю, что не хотят, потому что не очень креативные подходы избирают, ну, давай так, медицинские, ну, там, власти, регуляторы и так далее. Я не знаю, Тему Лебедева не, не спросили, какой креатив сделать так, чтобы ну, народ, так сказать, сам подорвался, стал в очереди там а а а и вакцинировался. Мне кажется, так. А ты как думаешь? А я думаю, что здесь не только попросил вопрос. Покажи мне страну в мире, которая да. справилась с этим. Да. То есть, либо это Израиль, там военизированная культура, да. просто ты исполняешь приказ да. не обсуждаешь. Да. Либо это вот все остальные страны, где нет жесткой приказной системы типа Америки. У них ровно то же самое, что у нас. У них тоже треть ходит непривитая. Ну, Германия, там высокие, Швейцария, ну, При этом мы, мы видим, что во всем мире примерно одна и та же проблема. Потому что изначально как раз ты говоришь, что креатив плохой, mm -hmm. а я считаю, что здесь не надо было никакой креатив изначально делать. Потому mm -hmm. что люди, как только пошли в сторону креатива, у нас же сейчас все добренькие, mm -hmm. все типа, давайте вот права человека, как вам понравится, разрешите, как вам обратиться, mm -hmm. давайте вот информированное согласие. Раньше просто типа, вот тебе очередь, стой, пока не закончим, не выйдешь отсюда. И все, как в Советском Союзе. Где антиваксеры из Советского Союза? Их не было. Да, они были, кстати, антиваксеры. Ну, наверное, какие-то были. Просто к ним с милицией приходили домой, насильно в жопу укол ставили и все. И никого не спрашивают. То как, есть как в Китае? То есть Путин, который сказал, что он, да, хочет, Путин, он, он же что тоже добровольно, двойные. он двойный сигнал, понимаете? Да. Он хочет быть ближе к народу. Он говорит, у меня тоже есть друзья, которые да. не привились. Да. Это очень плохо, так нельзя говорить, потому что у тебя должна быть одна четкая да. стратегия, которой ты всегда сначала поддерживаешься. Ну во по всяком случае это интересный вот кейс, да, то есть как когда... весь мир проебал да. пандемию, да. и когда эти ну, первые люди, которые обычно говорят, все, я поставил себе укол задницу, значит ставь. Вот я в фирме пришел, Аня, говорю, Аня, иди сюда, ты прививался? Он говорит, нет. Я а я привился, я тебе даю сутки, прививайся. И потом, когда прививешься, все сотрудники, чтобы, блядь, неделя и все. Сработало? Ну, не знаю, Аня, ты привилась? Блин, двойные стандарты, двойные сигналы, ну, сейчас поговорим, блядь. Ты недостаточно авторитарный, значит, недостаточно. Вот я новую книгу выпустил, да, и говорю своему пиару, ну, давайте там, чтобы все написали об ней. Они там, а чё, как книга, а чё, как они напишут. А я знаю, вот смотри, как Тёма делает, куда не наберешь, там, то, все, ты везде высказываешься, и все какие-то крайние эти, и тебя все печатают. да? Вот смотри, я тебе сейчас даю книгу, ты её вот смотришь, там, и знаю, гладишь, ты, как ты вообще это делаешь. И предлагаешь такой вот какой-то вариант, как сделать так, чтобы они все написали. Так, ну здесь уже как бы есть к чему доебаться. Так, Артемий Лебедев доебался до книги здесь. Нормальный повод, вроде. Ну, смотри, сверстыно плохо. Да, вот здесь вот смотри, какие пробелы. Ну, так неприлично. Проебали, да. Ну, я еще даже не открыл ее. Очень плохая надпись. Иметь то, что дает все. Прям просос, просос. Общем, вообще, да. Просак. Нужна фраза такой панч, чтобы... Да, она, какая чтобы... фраза? Ну, сразу так. Ну, я так, я еще даже не знаю. А -а -а -а. Да. да. Ну, здесь, кстати, тоже, я не знаю, где-то такую типографию я... нашел. А... Короче, тиснение, вот, зрителям не видно, вот здесь вот написано да. «Секрет 10» Красочка, да. а там еще теснение сделано, и они не попали, короче. Да. Это, а это какой-то фирменный подарок. Да? да, это тебе билет в свое новое будущее. Вот, спасибо. Mm -hmm. да, мне как кстати, раз. Кстати, к... к... в каждой книге mm -hmm. yeah. да. Yeah. кому показывать. Yeah. Это Богу покажешь. Или там кого, там, если кто есть, но ну, вот покажешь. Да. Билет Я буду всем говорить, что Игорь Рыбаков мне подарил 74 рубля. Билет в новое 73. будущее. Не, не руль. <laughs> <laughs> Давай дальше разборку делай. <laughs> Стань мастером жизни. Хорошо. Зверстка ужасная. 10%. Да, согласен. Да, да я, мне я, такое я... ощущение, что тебе дали самого чмошного верстальщика да, из да. тех, который был у издательства АЭСД. Самого чмошного. Лучшая и худшая страна для жизни и бизнеса. Худшая, не знаю, наверное, какие-нибудь островные государства Тихого океана. Там, наверное, нечего делать просто совсем. Ну, само, я не могу себе представить, чем можно делать. Людей нет, ничего нет. Ну ничего нет, да. А лучшая, конечно, Россия, mm. однозначно. Ну, ты такой апологен. А я совершенно объективно смотрю на это. Потому что, может быть, я, я допускаю, что, скажем, Бразилия тоже очень mm. классная, но для этого надо быть бразильцем. То есть мне, русскому человеку, Бразилии делать нечего. А зная русский язык, понимая, как построен мир, есть, читая по-английски, обладая определенными навыками, я вижу, что Россия страна возможностей безграничных. Ну, значит, поэтому, лучшая поэтому, страна поэтому России, да. Россия лучшая страна, и все, кто ее хуесосит, дураки вообще не знают, как жизнь устроена. — Для меня страна, если так говорить, Россия тоже, здесь мы совпадаем, но, там, может быть, причина другая, потому что я не сильно знаю это. другие страны. У меня там бизнесы есть, я там travel какой-то делал, тоже там туризм. Но я знаю, что если ты оказываешься как турист в стране, это одно. Да. Если ты как ну, знаю, житель, резидент, <смех> налогоплательщик, это другое. Вон Тинькоф стал резидентом Америки, ну и что? Они ему там вот так вот вставили, и это было, я бы не сказал, не просто неприятно. У него было... плохи, плохие консультанты были. Да? Но как? А кто его заставлял выходить? Ну, надо было раньше выйти из ну, ну, короче, как становишься не туристом, а, значит, жителем, тут же что кирка, значит, там это, и наручники, ну, и ты так, так увязаешь, и ты такой говоришь, не, а можно назад, а назад уже тоже плати, короче, да? Слушай, ну вот из всего, что я знаю про устройство мира, в Америке у нас был бизнес, там гораздо геморройнее. Здесь вот если ты хоть что-то умеешь, если у тебя вообще ты вяжешь два слова, если у тебя есть три мысли, если ты можешь просто каждый день ходить на работу, в России ты упакован по полной программе, ты вообще не пропадешь. Ребят, запомнили, высшее образование не очень нужно, два слова и три мысли, все, рецепт. Вот здесь, кстати, на обложке можно было написать, два слова и три мысли. Да, Зачем предпринимателю социальные сети? У тебя есть? Да, у меня, конечно, есть. Ты какие YouTube. Ну, это не социальная сеть, прости, ну это телевизор. Ну, такой социальный телевизор, просто телек. Ну, хорошо, Инстаграм, социальная сеть, да, Фейсбук. Да. Ну, у меня в основном Инстаграм миллионник, там, YouTube полтора. Facebook небольшой. Тикток. А, да, Тикток. А у тебя сколько подписчиков? Сколько подписчиков? Миллион двести. Миллион двести. А у меня миллион сто. Эх. Давай. Единственное, что может мешать человеку вот мешать жизни стать успешным. Ну, недостаток паблисити, ну, любого вида, так ну, и социальные сети – это один из способов обрести известность. Как бы. вот. И может быть еще, ну, какая-то ну, смелость там, ну, такая. Вот, ну, разрешать себе идти против там, норм, правил, там, нарушать правила, ну, вот, ну, какая-то вот, смелость. Ну. И большая часть из этого – это вот, ну, социальные сети. Поэтому я, в принципе, всем даже рекомендую сейчас своим ученикам всегда сразу заводить социальные сети и системно работать, чтобы превратить коммуникацию один, один, вот такую, или один, несколько, традиционная коммуникация, да, компания на один, много, или лучше так, один, очень много, или так, один дохуя. Ну, ну, ну хочешь дохуя, я как говорю, хочешь дохуя, значит, твоя коммуникация должна так быть, один дохуя. А это только есть один э, способ. Либо ты становишься президентом, но, блядь, место занято. Поэтому, блядь, есть один способ, только. социальные сети, но ну, и большой аккаунт, большой продукт. А ты как думаешь? А ты просто моими словами как будто говоришь, потому что я тоже один намного всегда эту концепцию исповедую, она эффективная. Соцсети, это просто, на самом деле, не важно, как это называется, важны, mm -hmm. раньше это называлось радио, до этого ты выходил right. на рыночную площадь. Неважно, какой это канал коммуникации, Слушай, если ты можешь слушаю, транслировать да. свой сигнал, если ты умеешь его усилять, если люди приходят тебя послушать, пусть даже в ТикТоке, очень да. хорошо, значит, надо там быть. Ну, про ТикТок, кстати, я слышал у тебя такое высказывание, прям ну, где-то наткнулся и так, и думаю, о, хера себе вот", что образовательные скетчи, ролики, микроролики в ТикТоке образовательные, они становятся... Необычайно значимым в современном вот этом инфополе. Uh -huh. Что ты думаешь про это? TikTok? Yeah. Я, я считаю а, что... Instagram Инстаграм, про другие платформы Instagram сосет, а TikTok лучшая образовательная платформа. Тогда давай я тебе сейчас ставлю один из образовательных роликов своих. Давай. TikTok. А ты его комментируешь. Yeah. Только по-честному. Что делать, если окружение подавляет мотивацию? Пошли их нахуй. Это универсальный ответ на все вызовы современности. Для начала пошли их нахуй. Если к тебе что-то кто-то впаривает, пошли его нахуй. Вообще посылай нахуй все и начинай с себя, а не с того, что ты будешь внимательно изучать, что там, что там, что там. Пока ты будешь изучать, тебе такого напихают. Поэтому для начала всегда пошли нахуй. Скажи нет. Пояснил? Живи своей жизнью. Хороший поинт в начале, да, окружение, которое подавляет. А потом уже, конечно, разгон, просто чтобы в ТикТоке лайков саду. То есть ты уже забыл, что вначале было сказано, ты просто всех нахуй шли и все уже. Неважно, там вместе с водой можно ребенка выпряснуть. Есть люди, которых не надо посылать, нахуй. Есть, есть. Ты когда в Facebook я вижу, пост пишешь, закладываешь так, чтобы 50-50 было, так стенка на стенку, чтобы там срать был. Да? Ну, вот, драматургия, она же сама себя не родит. здесь тоже есть элементы. Ну, хорошо, вот такие образовательные штуки. еще смонтировано весь, вот так, с динамикой. такая, да? это хорошо. обратил внимание. Ну, хоть здесь не отхуй Смотри, это ладно. Смотри, это допустимо. Здесь такой сленг и так далее. Слушай, а, ну, ты TikTok TikTok смотри... просто сходи, да. подойди к любой школе. Да. Когда там будет конец уроков, когда дети выходят, просто да. послушай, как они общаются. Как они поют. Ну, Ты там их никого не удивил, понимаешь? Ни одного. То есть, как бы, мне не очень раз, париться на себя брать, что вот они типа это послушают и потом вот. Это скорее так, я зашел в школу, ты ты смотри, я... Давай. Фу. Видишь? Это логотип. Да. У меня к тебе вопрос. Ну, его же кто-то, значит, разрабатывал, и это был контракт, ТЗ, приемка. Uh -huh. Давай посмотрим, насколько ты приблизишься к тому, сколько стоил uh -huh. вот этот вот контракт на разработку этого логотипа. Нет. Это раз, и второе, ну, у тебя есть прекрасный случай, как всегда, засрать этот логотип, как бы, или похвалить, ну, давай. Мы Я знаем, знаю, что ты никогда этого не делаешь, поэтому... Я удивлен только, что у тебя на толстовке он не напечатан. <свес> <свес> ну, мне зато... <свес> ну, да. Графически это недорого. <свес> это сделал не, не классный чел. <свес> И первое, что прям мне бросается в глаза, вот я прям считываю, это вот этот пиздюлинка, вот этот вот осколочек. Он, это ошибка, это, потому что это технический брак, по сути, он будет плохо пропечатываться, он везде будет мешать. И когда ты его вот сейчас его один раз увидишь, ты потом его не сможешь развидеть, ты будешь каждый раз на него спотыкаться глазом. Я его смотрел, не смотрел, сейчас вот указал, я теперь буду только Я говорю, его смотрел. До конца жизни будешь страдать, пока не, не выкинешь его отсюда, нахрен. Это показывает мне уровень дизайнера, mm. что он этот эффект сделал, он что-то почикал, хотя это не оригинальный эффект, такого очень много. Mm -hmm. И самое главное, что логотип стоит не потому, что он... То есть есть, есть сколько-то, сколько стоит дизайнер. Их очень классные дизайнеры, они, конечно, mm -hmm. дороже. И есть уровень, когда прям вот действительно, уровень графического материала прям действительно 10 раз больше. Но это копейки на фоне того, что стоит... В бренде, потому что в бренде основное это все-таки идея и стратегия. Да. И то, что этот бренд символизирует, ну, да. и всякие еще дополнительные штуки. Просто логотип это очень простая вещь. Вот мы их делаем за сто тысяч, потому что мы умеем это делать, это рентабельно. Это получается. Потому что они входят обсуждения, они входят всякие юридические обмены, да. вот это все. И иногда, знаешь, пока вот с какой-то крупной компанией ты сядешь стол переговоров, пока три месяца будешь бумаги делать, ты уже потратил там несколько миллионов просто на этом пиздеже юридическом. Да, это, да. Поэтому, и это все, все же входит в стоимость логотипа, потом когда говорят, а что это у вас логотип столько стоил, ребят? Вы тут три месяца тратили время наших дорогих юристов, извините, чтобы обсудить, какой у вас будет логотип. Поэтому это все там в цене. Сколько? Сколько стоит такой да. логотип? Да. Ну, себестоимость на рынке да. 20 тысяч ну, рублей. Ну, ты бы мне вот 20 тысяч. Вот. Я бы тебя за 20 не сделал, я такой продал за несколько миллионов. Но не такой ничего, что у тебя, блядь. Нужен ли в бизнесе партнер или лучше все делать самому? Нужен... А как? Коротко, Два слова, три мысли. А тут одна мысль. партнер нужен. Ну, добавляет, абсолютно согласен. Взаимодополняющее партнерство вообще, Роли, это единственный способ реализовать ну, некую полноту охвата. Например, я никогда не, ну, не хотел бы париться или заниматься тем, чего мне ну, не очень хорошо получается раз, чем мне не хочется заниматься два, и вообще блядь, все. И как тут быть без партнера? Надо найти того, кому то, что мне не хочется, ему как раз вот этого хочется. И вот мы его семьи возида. Ну, что-то так конечно, И не один. И не один. Сколько у тебя партнеров? Двое. Двое. Ближайших. Что для вас равноправие между мужчиной и женщиной? Как относитесь к феминизму? Равноправие, блин. Какое Здесь нахер равноправие? Глаз я бежу тебя за кто посмел сказать? Да, симбиозе вообще есть ли в симбиозе вот в биологическом термине что-то похожее на слово равноправие? в claro. симбиозе, конечно. То есть именно симбиотическое равноправие имеется в виду, что взаимосвязанность равноправие не значит одинаковость. Вот, То есть это давай так. Но, но с... мы же в равноправии, в симбиозе мы не можем друг без друга. Вот. Это но есть... то равноправие, которое я сейчас вижу, особенно вот феминистического толка, воинствующего и так далее, оно исходит именно к тому, что пусть будет тоже. Пусть у, у женщины будет, я не знаю, что, если она хочет, членку или там. Короче, какие-то совершенно происходят какие-то вещи, но. Поэтому мне не очень нравится. Вот, ну, феминизм а как воинствующие ты, ты, ты прям чувствуешь угрозу какую-то да, да? угрозы не чувствую мне не нравится ну так а э... тебе не пофиг пофиг но ну, не нравится ну как я понял нет эстетически не нравится не задевает но эстетически что-то меня вот короче нет не секси не притягательности. не притягательность а у тебя как а у меня, я считаю, что проблема сильно преувеличена, по крайней мере, у нас в стране. У нас-то ну, равноправие да. с, с большевиками пришло, да, да декрет там о такое, родах. такое равноправие, что ну, типа, шпалы, вон, там, женщины спалы кладут. кладут, поэтому, да. Да. да. И как-то еще там есть список опасных профессий, которые сделаны из лучших побуждений, из джентльменских, типа не посылать женщин на урановые рудники. Но если очень хотят, могут пойти, в принципе. Mm -hmm. Да, вряд ли кто-то прям совсем встанет. Вот так будет мешать если долго активизмом заниматься. Но проблема-то выдуманная, потому что у женщины нет, если она просто вот, правильно понимает устройство жизни, у нее нет никаких абсолютно проблем, у нее даже больше преимуществ. Женщине дверь откроют, и, и к ней меньше в общем, любых там, претензий, больше внимания. Ну, зарплату меньше, кстати, Это полная хуйня, Абсолютно. Ты, вот у тебя женщина есть я специально Дум думаю а вдруг я жертва да. вот этих да. вот мускулинных токсичных флюидов ну и да, вдруг вот я вот на самом люди. деле недоплачиваю да. женщина да. а, во-первых у меня в студии большинство 70 даже 80 процентов управления это женщина просто потому То что ты что... эксплуатируешь женщину выходит а, подожди а если я взял счет у меня простое отношение если ко мне придет женщина и скажет дай пожалуйста работу я хочу въебывать, пожалуйста въебывай. Длинные новогодние праздники. Вы за или лучше поработать? Моя позиция много лет не менялась. Я, если бы был президентом страны, первым же делом вышел и сказал, что типа, какие нахуй праздники, идите все работать. Mm. Все. Новый год отметили, так уж и быть. Можете прийти 1 января к 12. Ты знаешь, я когда сейчас вот пришел, так, подготовку небольшую делали тут что-то, я говорю, слушай, сейчас вот. Тема, что скажет про Новый год, так и мы и сделаем. Так что, ребята, 1 января в 12 сарянами. Ладно, может второго. Понятно, да? Хорошо, второго. Это, конечно, полный пиздец. Абсолютно неоправданно, не нужно. Просто лишние 10 дней алкоголизма и просадки. А зарплату же всех хотят в конце месяца такую же. Для меня неведомо. То есть почему вообще это? Майские праздники. То есть если это потому что ну, быть к народу ближе и типа социалка и так далее, вот, ну, ну хорошо, на майские там, я знаю, кто-то картошку сажает, но не везде в России на майские сажают картошку, не везде. Меня это вообще не бесит, не похуй. Вот правда, говорю, но я ну, просто, ну, я его вот, когда не понимаю, мне вот, ну, либо я, либо я говорю, да. Но ну, я как бы не, не нашел ответа, я так и его продолжаю искать. Вот ты, кстати, не нашел ответа, почему наш регулятор, наш президент, представитель, представитель. У нас такая культура. Вот мы живем в таком народе. У нас принято побухать, там, значит, чтобы были такие жирные куски а. подарок. Типа, если что. На самом деле, если так посмотреть, вот оно уже есть, еще полагается месяц отпуска, то в принципе у каждого человека есть возможность раз в три месяца на 10 дней. Чем-то вот так позаниматься собой, mm. с дачей, mm. там с семьей, еще чем куда-то съездить. Что меня точно бесит прям вообще пиздец. Mm. Это когда выходной приходится на праздник, mm. и тогда тебе дают типа еще в понедельник тоже. Потому mm. что у тебя же был ты праздник, что, и он понимал, же выходной, да? а тут у тебя как бы mm. надвоение получается. И так нельзя, ты же, тебе нужны этот день дать. То есть, вместо того, чтобы 8 марта попал на воскресенье, ну ладно, а двойной бесит? праздник. А что тебя бесит? У тебя выручка падает или, или что? Вот. Ну, ну, ну, ну, и это как тоже как люди же не работают в этот а. день. А зарплата такая ну, то есть зарплата, То, то есть я должен за 20 хочет. дней заработать а, такую же понятно. зарплату, фикс как за 30. Ну, не, понятно, да. А ты знаешь, вот я перестал заниматься когда, ну, там, операциями, да, меня это парить вообще перестало. То есть э, я потом понял, что это было ну, ну, во мне дело, просто когда смотришь на ну, доход, расход, ну ты видишь, да, и когда вот, ну, подожди, расход идет, а доход прерывался, да, он mm -hmm. вы, выкашивает, да, ну ты, ты, потому что ты смотришь. Когда просто перестаешь смотреть, не то что. Ты просто перестал смотреть, как вот, знаешь, курсовая разница там пошла на акции, и Потому все там глуп? начинают да, нервничать. Да, там. Да, да. А что нервничать? Это же из года в год. Да, это, даже... это разные вещи. Но ты описываешь, что у тебя такое состояние Дзена, а ну, я ты... описываю в принципе, что это вещь, которая не обязательно так. Ну я к тому, что может это наш, это наш нервяк. Ну, вот это точно. Когда я смотрел, меня подбешивал. Потом просто, я говорю, отпустил. И меня перестало подбешивать. Не то чтобы я в дзене оказался, ни в каком дзене, просто я перестал туда смотреть. Перестала подбешивать. И вообще мне кажется, смотри, мы иногда берем какие-то точки фокуса, смотрим на какие-то, и нас от этого как шокером да. Иногда, знаешь, так классно, так отпускают, туда оп, нормально. У тебя бывает такое? Нет. Надо по жизни, в принципе, на изич. Вот так. Транкило. Как это называется у тебя? На изича. На изи. Изича. От слова изи. Изи знаю. А ч, изи че? Изича. Да. Это русский язык. Изич. Изич. Сколько сегодня стоит ваш бизнес? Какой из? Да, я так и. Да, ну. Ну да. Во-первых, сколько дадут, кто купит. Свободное, добровольное значит, изъявление воли, желания. И вот кто купит, сколько он даст. Интересно. Сколько даст, значит, столько стоит. Но так как я нихуя не собираюсь продавать, выходит, что. Но есть мультипликаторы, по которым можно формально там оценивать. 10 раз и беда или что-то такое, тогда 4 миллиарда долларов. Это все бизнесы. Или самый главный один. Ну главное, ну я смысла нет там, говорить про все, ну там еще половинка, ну короче пятерочка, владелец пятерочки, не подожди, от главного половиночки, я там 50%, у партнер, ты же знаешь, поэтому там половиночка, двоечка и еще кусочек, кусочек половиночка, а у тебя? А хрен знает. А оценивай. А непонятно, как оценивай. Ну хорошо, я пришел, говорю, что бизнес. Или что, если хочешь купить. Ну так, вот. Студию твою. Ну вот она 350 твоих девчонок, вот этих, которые... Они же неплохие. Ну, работорговли я не занимаюсь. людей надо соблазнить. Да, ну как бы, естественно. Что-то под добровольцем. Ну, ты, моя э, компания как... состоит в основном главный актив, это мое имя. Да. Понятно. Я, я в него вот много моё. лет вкладывал. Да. Поэтому ты хочешь купить вместе со мной ну, или просто ну, сам ну, бизнес на пять лет Софт. на 5 бренд, бренд там, Тема Лебедев. Там. Ну, как, как если бы ты сказал, Игорь, я хочу сделать так, чтобы вот, ну, сохранить непрерывность, устойчивость, отойти от дел и сесть в дзен, там, не знаю, на гору, какую-то вот. И Возьми, пожалуйста, ну там заплати мне какие-то деньги, там вот положи в эндаумент или фонд и так далее. Вот все, я тебе сказал бы, тем, ну давай я хорошо, ладно, ты бы сказал, ну а сколько денег тогда положить в фонд? Вообще. На изи. Че? Ты видишь, я нормально учусь, быстро. Слушай, ну миллиарда нет, конечно, никакого, да? да, не может его там быть в этом бизнесе, потому что это... Ну, такой... мультипликаторы какие-то, не знаю, какие -то. Непонятно тоже, чего умножать. Да. То есть а вели опять это такая ну, клубная история. Ну, хочешь что-то фонд платить, ну и 100 миллионов долларов. Да. Ну, то есть такой... Ну, типа, да. А, ну, тоже неплохо, кстати. Не просто, дохера, да я бы сказал. Нормально. Ну, вот Можно спокойно. Компания крупная. Можно сидеть. Ну, это очень тяжелый бизнес просто, как любой интеллектуальный. Он быстро прерывается, очень зависит от настроения на рынке, если что, понимаешь, первым перестают платить дизайнеру, когда какой-то кризис. Ну, тем не менее, ты дал оценку, кстати, ты впервые дал оценку, пусть вот, как сейчас, так, образную. Да, можно на обложку вынести. Эксклюзивный шок-контент экономический. контент. Мне очень нравится твой продукт, который котором ты весь рынок перепахиваешь, блять, заплати за бренд, за одной попытки тебе какую-то штуку выдадут. Все, да, там есть у тебя такой продукт, как называется, одноразовый. Экспресс-дизайн. Экспресс-дизайн, да. Очень успешный. Ну, конечно. 450 работ уже сделал. Я понимаю, сколько там, значит, стоит? 100 тысяч. 100 тысяч рублей за, ну, за вариант, который вариант... мы обсуждаем, потому что обсуждение это самое дорогое в дизайне. Да, понятно. О, мы делаем только для бедных и начинающих. То есть, если ты кофейня в усть пиздюйский, да, то мы тебе сделаем 100, за 100 тач, такой, да. Да. А если ты а если у тебя завод большой? Double B, например, вот. Нет. нет то VIP, <пишут> <пишут> блядь. Есть нормальная цена, <пишут> мы <мой> рынок <пишут> не хотим рушить. <пишут> не, мне нравится этот продукт. Я походу, если у нас будет этот сюжет, я бы хотел, чтобы там, может, у него ссылочка была бы. Вот. Я всем рекомендую. Вы можете его блядь, повесить сказать, у вас блядь, бренд от Тёмы Лебедева, и это как бы ваша кофе будет что стоить. две трети положительных откликов, да, прям это, люди так, том, они говорят, вы профи просто считали мои мысли, догадали. будет стоить блядь, на 20% дороже, потому что ты просто выделишься на фоне, блядь, этом, у Сирюпинских там это. <свят> ты, ты правильно понимаешь, <свят> как <свят> работает добавляться <свят> стоимость доллар, <визайне. свят> А что это? Я хочу эту. Да. Вы верите в Бога. Mm. С каждым годом этот вопрос имеет все меньше какого-то сакрального смысла. Mm. И как-то все то ли проще на него отвечать, то ли ну, того Бога, в которого верили в XIX веке, уже нет. Mm. И того Бога, с которым боролись в начале 20 века, тоже нет. А мне проще всего представить, что, например, все устройство Вселенной это, это и есть Бог. Потому что там есть столько всяких разных процессов, да, и когда ты смотришь в электронный микроскоп, там какие-то атомы ебутся, ты понимаешь, что оно вот не, само, да, вот та сила природы, которая за это. А тебе с этим смотреть, блять, они там, а ты здесь. Спокойно, абсолютно. Я из них стоил. Они вам не блять. Бог это законы физики. Мета, ну да, мета вселенная. Вот все. Вся сумма всего, что в мире происходит, да, и почему и время, и пространство, и гравитация, и электромагнетизм, и все прочее. И ты веришь в Бога, короче? Ну, в такого Бог? я верю, да. А, назовем это Бог, почему нет? Да. Мне очень интересно. А вот Бог в смысле, что типа в церковь пошел, свечку поставил, заплатил 100 рублей за крещение, такого нет, конечно. Скрепы вот там, которые... Но это тоже очень нужно. Скрепы нужны. Я считаю, что религия – это очень важная вещь, хоть я сам не религиозный. Но это как подпорная стенка mm. в земляных работах. что без этого все так вот осядет и потеряет форму. Она очень нужна для организации общества. И она сама возникает всегда во всех обществах, независимо ни от чего. Mm. Просто она каждый раз будет по-разному называться, или там Бога будут по-разному изображать, но ты не можешь без религии. Yeah. Если Бог это закон физики, им совершенно не обязательно молиться. Или просить у них что-то. Ну, то есть это В этом смысле я в Бога не верю. Я где-то у тебя видел. По-моему. У Собчак ты сказал, что храм. Храм. Хочу. Хочешь? Да. С, со стразами или с этими? Не, с, не, не, не. с неонами? Это должен быть высокотехнологичный да. храм. А -а -а. Да, неон Он будет аб... в виде нимба. Нимба, да. Да. А -а. да. А -а. да. Почему должна быть фреска обязательно? Да. Почему да. должен быть масляный красный? А ты знаешь, изображение а а Почему ты... не может быть а, телевизора а, плазменного да. с иконой? И чтобы они там сценки изображали. И там. И приближаешься, а там они, а там эти внутри дьявол знаешь, стоит в котле, грешников варят, на то стене где образован. Такая мультимедиа, что? Кадило там никто не осветит это. Ну и что? Почему не Почему? Какое отношение технические средства? я к чему? Так давай сделаем такой храм. Давай, Теперь все, землятвот найти. Нет, ты должна быть видишь, вот ты, ты был в храме Вооруженных сил? Да. Он же впечатляет. Ну да, и сверху смотрел такое огромное там. Чтобы инопланетяне, наверное, подлетая, да. видели, что, блядь, здесь, сука, Россия. Занято, блядь, здесь. Ну, в принципе, да, впечатли, но не в моем вкусе. А Я не про вкус, я про Масштаб, масштаб. И то, что он может быть тематический, и, да, то, что он военный, и вот это все-таки там Давай бог. поищем да, поищем вот эту штуку, кстати. Мне, мне нравится. Это храмы, знаешь. Следы. Давай наследим так. Угу. Чтобы. При этом максимально это не стёб. Конечно, не стёб. с максимальным это... уважением, к нашей это культуре, потому что. А наследить так, что хрен выкорчит. Мы православная культура. Да, нас... Я, да, тяну? Угу. Так. Как собрать команду, кого вы берете на работу в первую очередь? Блядь, я когда я кого-то беру, это надо искать, э, чего-то, вот, все, а потом все равно я беру не то, потом надо увольнять, а потом увольнять не хочется. В общем, это очень сложный и очень ужасный процесс правды в найме нет, в увольнении есть, но так как ты проходишь очень много, вот, потрудился, уволить, мне, мне сложно сразу, и вот я мучаюсь. Поэтому я делаю по-другому. Никого нахуй не беру. Делаю так, чтобы они сами меня нашли и уговорили меня дать им право трудиться, труд трудиться здесь. Ну, а, а, а за вхоз какой-нибудь. Ну, тоже к тебе приходит. Ну, да? Хочу как... заведовать тряпку, лампочки вкручивать. Ну, давай так. Есть исключения, но их не так много, как. Ну, понятно. Короче, у тебя просто есть кто-то, кто у тебя все это делает. А это как блядь. Вот слушай, как хорошо, когда есть интерпретатор, который вот в точку прям, раз да, все. Поэтому я вижу, у тебя новости хорошо получается вести, потому что ты раз, отинтерпретировал, так знаешь, вот. точно. И все. Угадал? Да, тоже. Один надевай. Да. Так ты, слушай, ты, ты, ты как собрать команду, кого ты берешь на работу в первую очередь? Добавь, что Я а беру. Вопрос, чтобы мы поняли отличие, разницы. Беру у людей, у которых неравнодушие естественная от природы, и у которых встроена турбина от Ту-134 в жопу, чтобы они летали mm -hmm. вот просто вот так вот. Чтобы тебе не надо было Чтобы не надо было. Чтобы Мне еще... не надо было, если я даю дизайнеру задачу сделать логотип, mm -hmm. я ему вообще ничего не говорю. Просто ты должен сделать охуенный логотип, все. В ответ на эту самостоятельность люди находят в себе все ресурсы, чтобы сделать самое лучшее на что способно. А если нет, если ты, оказывается, не можешь mm -hmm. просто взять и сделать охуенный логотип, mm -hmm. Рынок труда тебя ждет. Дорогой друг, а. пожалуйста, я тебя не задерживаю. Увольнение от слова «воля» — это самое лучшее, что можно дать человеку. Ах, ты красиво, А многие думают, что увольнение — это такой, открыл люк, там кипящий какой-то котел, и туда ват, значит, человек отправил. Гулять! на свободен. Гулять! У тебя ничего не идет. Ты детство. Гулять, мама, отпусти, гуляй. У тебя были обязаны. Гуляй, Вася! Увольнение. Вася, гуляй. Все, свободен. Ладно, давай. И вообще все пиздят про свободу и что-то переживают, когда их увольняешь. Так, вас когда-нибудь терзала совесть? Да нет. Нет. Как говорится, всеми правдами и неправдами жить не положили. То есть, ну, я могу дальше продолжить. У меня тоже есть особенность такая, что я не... Редко чувствую, простите, не чувствую каких-то угрызений. Да, вот. uh -huh. Как будто бы, ну, если даже что-то было, ну, ну прости. Совесть, мне кажется, придумаю кто-то, чтобы манипулировать других людей. Ну, например. Да, ну сказать. Ну, смотри, наши либералы. Наши либералы. Да без, Это, ты есть, это главное слово. Да? Да? Они, ты, же да? ты они же камертоны моральные. Да бессовестно. Они не знают, как да, надо, они а же знают, как они получат. И вот от слова «бессовестно» люди обычно приседают, потому что это огромный ну, такой доминационный. А многие хотят же понравиться, и они пытаются да. под, и под это вот шаблон попасть. А мне не надо, им да. пытаться понравиться. Я знаю, чего я стою в этой жизни. Хорошо. Хорошо. Хорошо, кто его берет? Ты. Топ-5 ваших любимых книг. Вот недавно, недавно написал книгу «Жажда». «Ток». Отец, Религия чистоты и секреты их здесь есть, вот которые ты засрался. Пять любимых книг, вот там написано твои пять любимых книг, мои пять любимых книг, которые я написал, они мои любимые. Я их постоянно читаю сейчас, потому что себя перечитывать наверное. Но их же все цитируют, И до меня доходит на ночь берешь цитату любимую книжку. А я люблю открываю, а там ссылки, ну люди любят там сделать отрывочек из моей книги, меня отметить и посылает. Я не знаю, что я постоянно репощу это. Uh -huh. ну ты понял, да, для такой социальной коллайдеры. И они постоянно мне шлют, и, в результате, я перечитываю так свои книги. А ты? Какие пять книг э, самых любимых? Ну, я пять еще не написал, в любом случае. У меня есть книжная полка, она называется «Лебедев посоветовал». И вот в Яндекс вбиваешь, Лебедев посоветовал, первая ссылка на нашем магазинусе, там все книжки, которые я прочитал и которые меня отторкнули и сэкономили мне круто, год круто, жизни. Круто, круто, тег такой, да? Да. Мой доллар, мой доллар. Вот, мой дизайн, так, подожди, а что это написано? И дырка, блядь, один миллион долларов. И вот и дырка, давай, отхуесоси эту дырку. Дырка? Вон там, да, дырка. А. конечно. Эта дырка специально для тебя, чтобы привлекла твоя внимание. Ну, дырка смешная. У меня, правда, не пролезет, но... Ну, как? Ты можешь отхуесосить виртуально там как-нибудь. Линейки такие, что на них писать неприятно, слишком черные, Мешают. Надо делать прям нежненькие такие, светло-серенькие. светло Ну, как в тетрадке. Да. Так, ну здесь тоже, да, вот это вообще пиздец, я не знаю, где такой шрифт взял, это просто настоящий китайский шрифт, прям вот совсем, то есть это, может быть, нашли на сайте бесплатных шрифтов, mm. Может быть. Ну потому что так, это шифт. А ты думаешь, на... почему я доллары, миллиардер, блядь? Ну, потому что вот это точно из сайта бесплатных шифтов. То есть люди так хуево не делают. Блять. Это невозможно. Сука, вот ты догадываешься, блядь, а все меня спрашивают. А ты взял и догадался. Блядь. Ты же знаешь, почему шифты люди бесплатный. раздают бесплатно? Потому что они такие хуевые, что их никто не покупает. Поэтому проще слить. И, и с меня и, да. и бля держать и потом над нами, блядь. Да. это разные, да? Это дополняют друг друга. Это фактически вот как это, ну, они не то что дополняют. и да. новый завет, вот, да. Блять. Догадался ли все? Благотворительность стоит ли помогать тем, кто нуждается? Обязательно. О. -о, -о. Ты поменял мнение? Я всегда помогал. Вопрос в том, кого я считаю нуждающимся. Mm -hmm. а. да, поподробнее теперь. Вот с этого Потому места. что есть всякие отрасли, которые очень сильно переходят в категорию морали, там, где ты не можешь дать простого ответа, чтобы не быть последним говнюком. Mm -hmm. Потому что, например, вот все дети, у которых СМА, mm -hmm. спинально-мышечная атрофия, и один укол стоит 2 миллиона долларов. Mm -hmm. И вот они бегают, собирают, и многие даже собирают, и Путин еще всем богатеньким поднял НДФЛ. 15 вместо 13%, чтобы эти два шли в этот центр. Круг жизни. А ты знаешь, знаешь, что это мафия врачи? СМА. Вот эти уколы. это не то, что мафия. Я считаю, что ровно эти же деньги можно было потратить на то, чтобы российская медицина сделала такое лекарство. А не платить швейцарским американским компаниям. Стоит 2 миллиона долларов или сколько там? 2 миллиона. И катастрофа. Просто потому. что они окупают свою РНД. Да ничего они не купают. Они просто влупили цену. И куча людей на, ну, это, они... на это потратили миллиарды. И надо отбиться. Ну, ну, поэтому цена такая. Угу. Когда всем вколят, она подешевеет. Но что мы сейчас окупаем американскую медицину. Нет. И это, конечно, очень грустно. Это В этом нет бизнес-модели устойчивой. Да, очень жалко этих детей, mm. действительно, но есть еще за 2 миллиона, сколько можно вылечить других детей. А есть дети с раком, mm. а есть дети, у которых одна десятая от этой проблемы, их тоже надо спасать. И, короче, когда вот либо ты упариваешься, 2 миллиона – это очень много. Mm. Чтобы спасти одного ребенка, еще неизвестно, что там с этими детьми потом, да, никто историю успеха нам не пересказывал. Что вот, вот этой девочке вкололи mm. этот укол, и вот она, смотрите, какая замечательная растет. Надежда mm. России. А эти дети куда-то исчезают. Я плачу людям, которые занимаются улучшением чего-то в городах. Например, mm. восстанавливают старые вывески или реставрируют какие-то окна, или делают какие-то еще важные вещи, спасают историю. Вот я делаю стримы, собираю деньги на них и половину отдаю таким вот проектам. Что для вас любовь? Как будто подбора, точно каплены. Думаешь, на сладкой осталось? <свят> на сладкой, конечно. Я не знаю, правда, там, что, может, там, Ж, -ж, -ж шкачки, а любовь. А любовь. Ну, э -э физиологически это когда вот здесь вот бабочки. А это же у девочек только. Нет. А вообще, это связность. Любовь это ощущение или пребывание в некой связности с другими, с, ми ну, с миром, ну, с миром людей. Ну, может быть, с природой, то есть, да, с другими, и связанность с собой. А у тебя как? А лучше и не скажешь. Вот про бабочек не могу подтвердить версию, потому ну, что я только читал, то есть, не, что не, девочки да. все время а, про это пишут, да, а да, вот а а у, тебя, у меня нет бабочек. А у тебя физиологически в чем? Ты, ты это на, на конец передачи отложил, да? Физиологию пообсуждать. Угол одного, мурашки, смотри. Мурашки. Бау, бабочки. Да, знаешь, как тоже старый советский анекдот. Мы подбираемся, ты что, слышишь? <laughs> Мы подбираемся. Девушка с грузином встречается и говорит ему, знаешь, у меня от тебя прям по телу мурашки. Да. Он говорит, а у меня сифилис бил, ганарей был, только мурашек не хватало. Советский анекдоты, да. А этот, знаешь, там. Сейчас мимасы. Чего давай съездим в Турцию там. Да не, не пускай там в Турцию закрыли. Ну, давай там, на Бали. Ну, дорого там. Да, ну, давай на худой конец в Сочи. Мне говорит, с худым концом там делать нечего. Там, давай, это последний. Да. Так. Как вы относитесь к критике и хейтерам? О! Я очень хорошо отношусь к критике и к хейтерам. Это мои любимые люди, которые дают мне источник вдохновения, знания, mm -hmm. развивают меня. Если бы этого не было. Я был бы в глубокой жопе. Посылает тебя туда, где ты выходишь на новый уровень развития. Но хейтеры меня развивают. Да. Конечно. А без этого. Если бы меня хвалили с утра до вечера, просто То я бы тебя... в этом меду умер. То есть как мне... муха в янтаре. Муха в янтаре. То есть у тебя нет врагов, у тебя есть учителя. Да? Именно так. Это здесь написано? Да, конечно. Ну вот про хейтера, да, у меня, когда первое YouTube видео вышло, за хуйсосили тебя. Ну, ты что? Просто там 20 тысяч дизлайков пришли. А сейчас, по-моему, уже 30. Все, кто был рядом со мной, сказали, мне, Игорь, валить надо с Ютуба, дело гиблое, блядь, ну, вот как мухи в инвентаре или что-то там, все. Я думаю, пиздец. Если бы я, все мне, все до единого, не было ни одного человека, который бы мне, ну, просто даже ничего не сказал. Все сказали, что надо валить, смотрите. Ноль было людей, которые сказали бы, ну, просто промолчали. Или поддержали, не было. помолчали, нет, все сказали валить. Это был тот случай редчайший, когда ты такой, когда пиковое. ты сказал им то, что ты в ТикТоке советуешь. Я так отсоединился. И знаешь, что я сделал? Я сделал выпуск, на котором сказал: дорогие мои хейтеры, какой-то хейт у вас неинтеллектуальный. похож на трехэтажный интеллектуальный высер. Давайте сделаем школу хейта интеллектуального. И я ищу трех самых крутых хейтеров. Мы основываем школу и так далее. я взял ждать. Не нашел? Записи. В этом выпуске, выпуске ни одного, кто там был, не пришло. С тех пор я понял, что хейтеры это люди, ну это очень классные люди. Смотри. Они приходят туда, ну они приходят проверить, как ты реагируешь. Если ты реагируешь, значит им весело, они качаются на этих волнах. Ну, то есть, дын -дын. Да, если ты никак э, не реагируешь, э, их это не реагирует, да, и они уходят, потому что всегда есть в мире то, где сейчас э, вот это вот, да. И они види, там пасутся, но развития. Самое классное, есть просто тупых, ну, типа, ты, там ты мудак. Ну, ну, ну хорошо. А что Тут стратегия элементарная. Тоже мне сюрприз. Ну, что, открыли Америку. Не, не удивительно, не совершенно. Можно просто оскорбление, это самое неинтересное. Типа, я скала, а вы море, как написано в моей любимой книжке психологической. Делайте все, что угодно, мне похуй. А вот хейт, который. Кстати, классно сказал. Так Латта. Да, вот я хочу так, хорошо. Хочу так вот это прочитать. Как? Называется, пока ваш ребенок не сыл вас с ума. А, как известно, все книжки про детскую психологию, yeah. в первую очередь, применимы ко взрослым. Yeah. Короче, вот есть хейт, который настоящий, который критикует твое дело, когда люди тебе говорят, замечают, какие ты сделал ошибки, где ты mm -hmm. накосячил, где mm -hmm. ты не увидел чего-то простого. Очень полезный. Mm -hmm. Вот именно профессиональные, mm -hmm. особенно, когда приходит чувак знающий, это самый лучший хейт. Вот там разносите конца, размет, разметка, потому какие. что вот в этом месте я начинаю учиться, mm -hmm. прям, я прям, mm -hmm. у меня мышечная масса прям нарастает, и в следующий раз я уже умнее. Mm -hmm. Это очень классно. Потому что когда мне Согласен. просто скажут, да, ты молодец, сделал все очень ну, классно, да. ну, блядь, ну, я и так знаю, что я молодец, да. ничего нового мне не сказали. На этом заканчиваем. Вопросы сейчас я попрошу задавать, да, ну, тебе. И, например, за самый там лучший вопрос к тебе, ну, какую-то книгу, там. за самый классный хейт. Кто сделает комментарий, в котором будет самый классный, самый четкий самый вообще пиздатый хейт, такой, чтобы прям был а наслаждение, вот, то есть жир, фактура, наслаждения прям от хейта, и чтобы вот это было оставлено в комментарии, тот получит нашу книжку ⁇ Принципы и парадоксы ⁇ с моим монтагором. Ребят, мы оставим прикрепленный комментарий под ним, делайте трехэтажный, эстетический, жирный, вот как, о чем он сказал, хейт, а, присылайте, получите... Самую лучшую книжку, про что она, кстати, про маркетинг, бренды, про все вот это, да? Принципы нашей компании. Принцип, а, компании, да. Да. Вот, это очень здорово. Ну все тогда, что, спасибо. Тебе спасибо. Нет. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом Аду.